Нам нужен один миллион! <свят> <свят> <свят> <свят> да ладно, хрен с тобой, вот тебе один миллион. <свят> Ой, избахай что-нибудь душевное. Душевное? Да. У тебя есть какой-нибудь репертуар? <свят> да, да я думаю, что из этого душевное. Ну ты мне Давай ну что, давай, счастливо. AC, <свят> си, тандер. Не, не умеешь. Или ты про это? Да-да-да-да-да-да-да. Да я не полностью даже не знаю. Вот это только а -а -а -да. знай риф. Ха-ха, <свят> не-не-не, не бегал, все классно получается. <свят> ну вот, я... А что, умеешь, а что умеешь в идеале? Да, я даже... Ну, от себя сделаешь что-нибудь. От себя. Вот. Что хочешь сейчас? Уберу. такой офигеть нифига чему это очумить не говорю тут это прям да я ты что, гонишь я налажал. я забыл как эта мелодия да, нет, да, да даже она вложилась мы не так Сыграй что-нибудь сложное, прям крутое, давай. Я в тебя верю хоба. Нет, это видео будет легендарным. Let's <laughs> go. Это жестко. Красиво очень. <звук> не, красиво очень. Мне никогда не понять всех этих красивых мелодий. Я лучше мастеров папец выучу, чем что-нибудь такое. <звук> Я Играю всего где-то год. Да? Год играешь? Ты серьезно? Год играешь на электрухе? Нет, не на электрухе. Я сначала на акустике играл те а -а -а. же самые песни, а потом на электрухе пришел. Ну понятно. На электрухе, конечно, это другой разговор, вот эти все дела. <связательно> Они, конечно, полегче играются. Но молодец, слушай, прогресс у тебя прям такой серьезный. Спасибо большое. Привет. Привет. Сыграешь нам? Да, сыграешь. Большое, давайте. А -а -а. это просто <свел> это великолепно. <свел> да, ты брось, ты просто многого не, его не слышал. Нет, братан, это мои аплодисменты. Спасибо, спасибо, дружище. Спасибо. Слушай, а у тебя, чё, ты просто в театру летки играешь или у тебя есть канал? Канал, канал есть, Илья, Илья Бекиров. Да, Илья Бекиров, если что, подписывайся. Что-то это, в театру летки уже почти три месяца сижу, и ты лучший того, кто играл на гитаре. Привет. Здравствуй. <свел> а что ты можешь сыграть? А, что надо? <свист> <свист> Нет, давайте начнем с... Какие песни вы, в принципе, знаете? Очень красиво играете. Спасибо, спасибо. А давно занимаетесь? Да, я давненько играю на гитаре. А сколько лет? 17 играю на гитаре. Ух. <смех> Это очень много. О, сложно, сложно. Сыграешь на гитаре. What why the fuck? О, у тебя есть свой YouTube канал. А, да. Илья Збекиров, подписывайтесь, ребят. Я знаю, что. Обязательно, у тебя есть. обязательно. Чел, можно... я знаю, я тебя узнал. А сколько у тебя подписчиков, честно? 50 тысяч. Ну нормально, уже. Неплохо. Надо 100 тысяч добьем. Добьем 10 соточку. Нам ну, нужна серебряная кнопка. Давай, вот я скажу: добьем соточку, подписывайтесь. О, хорош, хорош, хорош. Все. Нам нужна 100 соточка. Нам нужна серебряная кнопка. Блин, я не знаю, как тебе это удается, но, ну вот она. Да. Ты посмотри, что происходит, с какой скоростью. Очень, <с очень очень быстро. Я очень быстро ее добился. Давай миллион. Давай, давай золотую показывай. Нам нужен один миллион. Давай доставай, Да ладно, хрен с тобой, вот тебе один миллион. Блин! Да. Бах, подожди, тогда нам нужна бриллиантовая кнопка. Да, хорош, хорош, хорош. Да ладно, пацаны, есть бриллиантовая? Хватит на этой. Блять, опустили. Да ладно, пацаны, вы что реально поверили, что я сейчас бриллиантовую достану кнопку? Нет, нет, нет, я, я вообще поверил. И да, а это... охренеть, куда полный А что это? Поговори с ним. Послушай, вообще, как он играет, обалдеть можно. Привет. Привет. Мы тут тестим просто новый микрофончик. О, прикольно. Сыграйте еще что-нибудь. Покажи человеку, что такое фингерстайл. Я, я не умею, умею его по играть По профессиональному уровне Я знаю, ты можешь там такое забацать Чё-нибудь такое Откуда интересное. ты знаешь? Тимурик Что? Тимурик Откуда ты знаешь? Я тебе подписан, откуда я знаю Подписан нет? нет, а я точно подписан Че сыграть-ка даже не знаю, скажите Самое лучшее. Самая лучшая 120. Да, по сравнению с тобой, ну все. Чье топ круто! Огонь Баба, просто! Здорово! Саланчик, как сыграть? Что сыграть? Есть, О, прикольно! ну сыграй что-нибудь давай. Сыграем вместе. Сыграй. Да, что будем играть? Да, все равно вообще. Сыграйте что-нибудь, что умеете. Давай, Да хорош, нагет сожрать, давайте уже сыграйте, пацаны, что-нибудь. Давай! Сыграем такую. Давай, бахтеру. Ты знаешь, актера? Слышал. А что ты знаешь, куда что а ты знаешь? знаешь? Да я Пога вообще. Кристи. Да я мало пою, я в основном играю на гитаре. Я понял. Ты в основном мелодии играешь, да? Ну, типа того, да. Фингерстайл? Ну, типа того, так, чуть-чуть учусь. А, ну давай-ка сыграй сначала ты фингерстайл. Мне интересно, фингерстайл послушать. Может, поешь что-нибудь? Помогу, ну, да. Давай. Я пока гитару настрою. А под твою? Не-не, под свою, конечно. Okay. А он только вибрирует этот телефон, еще. И... А его не слышно. Здравствуй, мама. Вот опять пишу письмо. Здравствуй, мама. У меня все хорошо, все нормально. Светит солнце, а в горах стоит туман. Мать не знает, бывает трудно нам. Мать не знает, как мы ходим по горам, Как проходят наши юности годам. В Дагестане, где идет война... Блин, прикольно, молодцы, молодцы, очень душевно, очень душевно. Один играет, остальные едят. В принципе, хорошая комбинация. Нормально, нормально, нормально. Че, сыграть так? Ну, я так особо немного играю. Ну, скромно, скромно. Ну, вы эту композицию точно не знаете, я просто ее, типа... Вообще, это хорошая тема. Нужно, правда, очень много усилий и как бы да, да, много этому учиться, потому что каждую ноту запоминать и ловкость рук и так далее. Это очень почетное по Так далее. Да, да, С тобой полностью согласен. Илья соряш назвал тебя Я пришел сейчас потный весь сижу, блин, весь день работал, блин, микрофон ребенка поставил, настроил, говорю, давай тестируй четрулетки. рулетки, и говорю, Ольга, да", да", да такой, потом или я с подписан на него, Это ты за кадром, да, говорил там? Да, да, да, это я сидел. Ты вообще красавчик. Ну я слышал, что ты играл, я так послушаю тоже. Блин, прикольно, прикольно, прикольно. Да, это мне прикольно на тебя смотреть, потому что сколько пытаюсь научиться бесполезно. Я ни, ни аккорды ничего не дед Слушай, но ну если большое желание есть научиться, типа всегда можно. Ребенок. Вот пускай ребенок. У него yamaha 800-е. Пускай У -у -у. учится. Сам У -у -у -у. себе скопил. Младший на компьютер, старше на гитару Блин, молодцы, молодцы, правильно воспитываешь. <свят> <свят> да, давай, удачи. Счастливо, пока-пока.